Идем дальше. Смотрите, внимательно теперь слушаешь. Есть такое эмоциональное состояние, которое находится на уровне 1.1. Называется «Скрытая враждебность» Я напишу кратко, а вы себе пишите, как хотите. Враждебность. Внимательно слушаем. Что такое скрытая враждебность? Человек враждебен, но это скрывает. Знаете почему? Смотрите, здесь один-один, видите, а здесь один ноль. Знаете почему? Потому что боится. Ага. Я не зря тебя сюда позвал. Потому что боится. Не потому что он такой герой. Потому что только все Боится. И поэтому он скрывает свои пакости и дела, которые он делает нехорошие. Этот человек, у него есть интересные характеристики. Внимательно слушайте, потому что я повторять не буду. Этот человек имеет интересные характеристики, такие особенные. Значит, если такой человек попадает в команду или в коллектив, либо в семью, неважно куда, это команда или это эта группа людей начинает разрушаться. Только один такой человек может разрушить коллектив в тысячу человек, даже. в тысячу человек способен разрушить, если он на в больших постах находится, разрушает. Это знаете яблоко, да? Вот яблоко целое вроде, а червячок как-то где-то там прорвет себя и не видно он снаружи не видно, что что оно там тут там есть червяк, оно съедает его изнутри. Яблоко начинает черствеет, как эта команда, да, исчезать. Но дырки нету. Не понимаешь что. И этот человек делает пакости не своими руками. Он делает это так, чтобы никто не знал, что это через него, от него сделано. Какие характеристики есть у такого человека? Очень интересно. Он такой особенный, мне очень нравится о них рассказывать, чтобы каждый из вас знал об этом. Такие клиенты бывают, кстати, ребята, если вы думаете, что только в вашем окружении есть такие люди, не, не, не такие есть клиенты, разные люди бывают. Такие характеристики очень интересные. Эти люди любят говорить об общении. Все сказали, всем известно, да это так, да это всем, да что, везде так. Да? Этот человек любит распространять плохие новости, а о хороших новостях умалчивает. Он находит всегда что-то плохое, даже в хорошем. Этот человек распространяет сплетни и интриги. Сплетни и интриги. Это его одна из характеристик, не все. Их двенадцать вообще, да? то есть у нас есть специальная программа, где люди, которые находятся в окружении таких людей, проходят такую программу. Да? Вот. То есть, если, например, это родственники или совсем близкие люди, то, то есть даже специальные тренировки как избавляться от таких людей, потому что если это мама, папа, даже такое бывает, да, муж, жена, о, не дай бог. Не дай бог, чтобы у вас такое было, да. Вот. У этого человека еще есть интересные характеристики. Этот человек старается найти неправильную цель. Если шина спустила, значит какая-то кошка тут была, а тут не там стояла. То есть они способны найти неправильную цель и постоянно ее находят. Этот человек окружен незаконченными делами. То есть он может начать и изменять, но не заканчивать. И у него огромное количество незаконченных дел в окружении. Когда вы общаетесь с этим человеком, вот знаете, девочки, если некоторые девочки, вот, э, общаются там, знаете, есть привычка у девочек, вы, вы девочки понимаете, встречаются с другой девочкой, чтобы там излить душу, там чуть по, пообщаться, там легче может стало. Вот если вы приглашаете к себе для общения вот такого человека, да, то вы почувствуете еще себя хуже после общения с этим человеком. Mm -hmm. да. Это не страшно, но зато вы об этом знаете. Знаете? Когда не страшно, когда ты уже знаешь, кто это, понимаешь? Вот когда ты увидел, о, вот кто портит мою жизнь, блин! Козел или редиска, да? <реклама> <реклама> вот, с, этим, с этим можно справиться, это уже дело техники. Вот. Я вам дам, можно я дам пример один пример девочки, один пример мальчика, мальчик, mm -hmm. хорошо? Наблюдайте за мной внимательно. У меня в жизни были такие ситуации. Вот, например, я буду девочкой, я буду двоеподружкой. Mm -hmm. Хорошо? И мы с тобой встретились, но ну, решили встретиться в кафе, там mm -hmm. чай попить, да? Знаешь, бывает такое, что девочки сели без мальчиков, просто общаются. Uh -huh. И вот мы с тобой без мальчиков. Uh -huh. Мальчик пусть дома сидят. Мы с тобой пообщаемся. А я в скрытой враждебностью. Вот у меня есть такое эмоциональное состояние, скрытая враждебность. Я к тебе прихожу. Я говорю, о, Леночка, привет, Ой, так прекрасно выглядишь. Вот крестик у тебя такой красивый. А вот ко кофточка, не знаю, где-то такой, наверное, брендовая какая-то. Очень мне нравится твоя кофточка. Можно я пощупал? Да, да, да, очень классный материал. Вчера видела такой на секонд-хенде. Ты сначала начала, прям Да, да, да, да, да. То есть в конце всегда, знаете, как этот Да такой, да. Да, тык и все равно плохо сделает. То есть вроде похвалил, да? Вроде похвалил, да? Вроде хорошо, да? Но и не совсем, правда? Ну, этот человек не. Ну, куша эти зазорки, дефакт. <связать> ну, а я лжар к сасу. А куша ела. Сейчас мы дойдем и дальше. К сантематике Чалаб, ну? Очень близко, но не совсем так. А куша сейчас я отвечу на это. Я, блядь, порваюсь перевод, он сквозь держит... Мальчик. <связать> вот у меня был один этот, поставщик, привези, привозил мне некоторые товары. Он не здесь у меня офис, есть еще в одном месте у меня офис. Он приезжает туда, говорит, ой, тебя тут о, крутой офис, о, вообще круто, б, логотип такой. А я подписывал фактуру, он там привез, там где-то машина разгружается, я подписываю фактуру и слушаю. Говорю, о, спасибо, что сказал, что похвалил там и все. Коза говорит, ну этот едкий цвет, крестный боев, такой мерзопакостный, такой плохой. Понимаете? Вроде, mm -hmm. ну похвалил. Mm -hmm. Но лучше я себя это, от этого не почувствовал. Я говорю, ну понятно. Уже понятно, с кем я имею дело, да? Ну и все, этого достаточно, да? Mm -hmm. Вот. Какие еще характеристики есть? Мне надо два добровольца. Давайте. Э, ты не была много. у меня? Ты и ты, давай, иди. Ну, записались все, а пришло три, ну что делать? Я же вам обещал, что все равно будет. Одна сюда, другая сюда. А зато у нас красавчик зрителей есть. Ну ничего, вы тоже будете частично зрителями. Значит, смотрите. Ты будешь директором. Компания, я буду сотрудником, и Зина тоже будет сотрудником. И вот мы с тобой, я буду в скрытой враждебности. А Зины пока здесь нет. Она где-то здесь, здесь, в не слышат нас. И ты меня зовешь говоришь, Вячеслав, сходи, пожалуйста, в Зинаиде и скажи, чтобы она там прозвонила нашим клиентам, которые там должны денег. Потому что там надо налоги проплатить в конце недели, ну, все нормально было. Да, да, да. Я говорю, Елена, какие вопросы. Решу в лучшем виде. Угу. Вы можете спокойно ехать на свои Майами, отдыхать, загорать. Все, вопрос решен. Угу. Я все, все решу. Все хорошо, я приехал. Все, оно на Майами. Полетело там. А я. Все хорошо, загорать. А я найду сюда. Работа, да? И я встречаюсь с Зинаидой, да, хочу ей кое-что рассказать. Интересное, грузино. У меня тебе, для тебя есть одна хорошая, о, плохая новость только. Да, только плохая у меня есть на этот случай. Знаешь почему? Наша директорша Елена, сука, я не знаю, сука, тебе 9 дней, так, я, я не в курсе, да, да, да. Вот, я хочу тебе сказать одну вещь, что она уехала на Майами, вот. и она сказала мне такую штуку, говорит, передать тебе, что она тебя хочет в конце недели уволить, знаешь за что? У тебя накопилось столько долгов. Что она уже не хочет тебя держать, и в конце недели она вернется и, скорее всего, тебя уборит. Угу. Как будет себя она чувствовать в течение этой недели? стресс, у да. меня будет стресс, она будет, будет переживать. Да, будет переживать, будет беспокоиться. Как вы думаете, она будет давать результаты на работе? Она, она будет думать. не о том думать просто. Она вообще будет не здесь да. сейчас, правда? Да. да, она уже а будет вот. думать, где искать эту работу. Да, она уже в поисках новой работы где-то будет. И еще неизвестно, пока ты вернешься, может быть, она уже на другой работе. Согласны? Можно потерять хорошего сотрудника? Можно, конечно. Вот так теряется сотрудник. Помните, я вам говорил про яблоко? Она вот это чергак? Да, я буду таким червяком. Да. И вот, я тебе больше скажу, я продолжаю диалог, я тебе больше скажу, она за те бабки, кстати, это не я сказал, она сказала, она сейчас на морях, там на Майами, вот она за те бабки, которыми здесь работаем, понимаешь, тебе еще надо их, еще тебя и увольняют, она там отдыхает за наши бабки, понимаешь? А я ей позволяла, написала напрямую. Ну, было бы правильно так, да. Но да, не все так сделают, ну, да, смешить, э, да. Да, вот так скрытая враждебность искажает информацию в худшую сторону. Вот так. Я получил вроде ничего плохого, же не получил от нее, правильно? Но я исказил так, что донес до нее совсем не то, что ты мне сказал. А она искажает информацию в худшую сторону. Короче, у этого человека еще много характеристик, я не буду вам их описывать, но если вы увидели в своем окружении людей, которые имеют хотя бы… Шесть, пять-шесть таких характеристик, избавляйтесь. Быстро. От человека? От человека. Ну не в смысле отстреливайтесь, да? Да. Просто отстраняйтесь от них и прерывайте с ними полностью вообще Это мой совет. Если это ваши родственники, братья, сестры, тогда... Терпите. Welcome, приходите. Не, ни за что не терпите. Не превращайте вашу жизнь в американские горки. Приходите к нам, я сделаю тест, если у вас есть такая ситуация. Да. И у нас есть специальная корректирующая программа, там есть тренировка, как работать именно с теми людьми, от которых вы избавиться не можете полностью. Да. То есть прервать полностью общение с ними нельзя. Но чуть-чуть приостановить и правильно с ним общаться, чтобы они не хотели с вами общаться, есть специальная тренировка. Здесь, вот да. Вы их найдете, вы от них избавитесь, ну и все, разрулится, увидите. У нас э, были люди, э, которые приходили в такую ситуацию прямо очень часто. Да? Ну, как часто? Вот они пришли в вот такая ситуация. Ну и мы разруливали, убирали, ну, такое бывает. Фотографии? Хотите? Да. Как же это выглядит? Какое-нибудь хитрое лицо какое Может, вы кого-то? Ну, не знаю, посмотрите. <сélок> <сélок> я выделил, да, видно, да, да? да, да, да. А в садике всех есть так, так, такой на фотографии, кстати. <сélок> mm. <сélок> Такое... Да, мы тоже могут, можем быть в этом состоянии. Давайте признаем это. Да, да. Давайте, так, посмотрим на это, как есть. Знаете, как? Когда я в себе могу признать причину, какую-то там причину, то я могу это исправить. Если не могу признать, то я никогда не исправлю. Понимаете? Если я считаю, что я здоров, то я никогда не, не поправлюсь. Mm -hmm. Понятно тут? Mm -hmm. Вопросы есть теперь? Mm -hmm. Если будет вопросы, mm -hmm. индивидуально можете подходить, по-моему.